привет предметов действия человека. Человек решил точно, что в жизни будет благополучие, будет богатство. В плане финансов человек очень стремится, очень хочет, чтобы было богатство, богатство в финансовом плане. Богатство также может быть и хорошее здоровье, сильное. Богатство именно благополучие, благо получать. Также богатство может быть гармония с своей душой. Со своим внутренним я. Также богатство может быть именно то, что окружает. Всем пока!